И мы возвращаемся к главной дорожной теме этого дня. Это открытие развязки на Брянской Калинина Майорчика. Об этом поговорим с нашим гостем, координатор Федерации автовладельцев России по краю Егор Фролов. Добрый вечер. Вы как узнали о том, что открывается развязка? Также средств массовой информации? Или как? Не, Потому ну, что нас, внезапно такое было На открыто. самом деле у нас, как у Федерации автовладельцев, много источников, откуда мы узнаем информацию ту или иную. И мы приблизительно за неделю уже знали о том, что не на день откроется эта развязка. Причем вы видите прекрасно, что администрация города это не публикует о том, что, ну, к примеру, сегодня она открылась и все могут пользоваться. Ее потихонечку открыли. Причина тоже, да, такая непонятная. Почему так тихо сделали? Скорее всего для того, чтобы скрыть какие-то факты о том, что ее официально открыли, потому что на сегодняшний момент ее официально открывать нельзя. А, к слову, о том, почему нельзя, какие-то есть претензии. Вроде Стройнадзор проверил все. Ну, как быть раз порядки. с точки зрения стройнадзора, я не понимаю, каким образом разрешили со стороны Калинина открыть въезд по причине того, что там отсутствуют шумовые щиты. И ранее там существовал э, пешеходный переход, на сегодняшний момент там люди просто перебегают дорогу. Представьте, когда. Появляется новый перекресток. Если мы едем со стороны кольца на Калинина, уже является второстепенной дорогой, и вам надо будет одновременно смотреть еще и автомобили. Тут же будут еще и бегать пешеходы. На самом деле, по проекту там шумовые щиты должны стоять для того, чтобы пешеходы не перебегали. Но насколько нам на сегодняшний момент известно, что подрядчику еще не пришли эти шумовые щиты, и они на сегодняшний момент не установили. Отбойники также не везде стоят. Можно увидеть. На спуске со второй брянской как вот эта вот облицовочная плитка которая стоит она запенена пеной для того чтобы наверное придать прочности вот неизвестная ситуация а также вот этот аппендицит когда мы едем с калинина по этой развязке и едем на вторую брянскую существует аппендицит да это якобы для того чтобы была схема впоследствии сделать новую дорогу, продолжение на покровку. Но на самом деле это будет невозможно, потому что земля, которая находится по этому руслу, она уже продана. Тем не менее, вот сегодня в городе 8 баллов было вечером снова, и вроде бы в этом месте заторов не было. Несмотря на вот эти замечания, получается, работает она так или иначе? Да? Она работает именно в это направление, именно в вечернее время. Завтрашнее, утрешнее время мы все увидим, что она будет не срабатывать, потому что, ну, во-первых, да, отсутствует съезд на МРЧК, Если мы едем со стороны второй й Брянской, также, но ну, отсутствие разметки будут на сегодняшний момент водители путаться и плюс, если мы едем со стороны первой Брянской и заворачиваем на вторую Брянскую по шлюзу правоповоротному, по которому мы всегда ранее были привыкли ездить, она сейчас становится второстепенной. При подъеме видимости практически отсутствует, кто едет именно с моста, с этой развязки. Там будут также возникать и заторовые, и аварийные ситуации. Поэтому ну вот, в этот период и вот, те замечания на сегодняшних моментах никто уже не исправит, не есть. Как считаете, кто виноват в том, что так затянули м, открытие? Там вроде бы сперва какие-то археологические раскопки были, потом а, обвиняли подрядчика, потом подрядчик обвинял мэрию. А, вот все же, из-за чего. Если вспомнить там, пятилетнюю давность, то можно вспомнить, там, и как мужчина один не соглашался продавать свой участок, когда делали только расширение. А вообще мы же прекрасно понимаем, та компания, которая выполняла строительство этой развязки, она делала четвертый мост. И не упустив такое горячее предложение, естественно, данная компания выиграла торги, затем в судах, скорее всего, посчитали, что в условиях даже какой-либо неустойки, им все равно будет выгодно сделать эту развязку. И, естественно, они спокойно доделывали 4-й мост, потому что там были обязательства губернатора. Ну а здесь, видимо, обязательства, то, что нам глава города перед выборами еще в июле месяце обещал, что у нас откроется развязка наконец-то в этом году, даже и в этот период она не открылась по тем обещаниям, которые нам обещали. И еще вот одно замечание, забыл сказать, что на данной развязке до сих пор отсутствуют ливневые канализации. Сейчас повешали желоба над проезжими частями. То есть остальная вся вода, которая будет стекать, и талые воды, да, и дождевые, естественно, с мазутом, со всем остальным, она будет стекать просто вниз на землю, на газоны. Возвращаясь к этому участку, к этому небольшому ответвлению, о котором говорили, получается, совсем не появится там продолжение этой развязки? Или, может быть, удастся эту землю вернуть? Или, может быть, также затянется это строительство как вот... Всего, в принципе, все Ну, вы знаете, это ж не первый пример, когда администрация города дает разрешение на строительство, продает земли, либо там увеличивает кадастровые границы строителям, да, и строители там вольготно строят. И на сегодняшний момент, который информация также владею, что именно вот этот участок, куда уходила от вилка, ее уже давно продали под строительство. Естественно, этот лакомый кусочек никто никому не отдаст, потому что это перспективное место, и ну, просто так невозможно забрать то место, которое арендовано там на, на десятки лет, впоследствии с строительством и назначением этой земли уже, которая поменена, также назначение земли под строительство. Понятно. Спасибо большое. Напомню, с гостем в студии говорили о новой развязке. Брянская Калинина МРЧК. Далее у нас в выпуске реклама. Не переключайте канал.